Приветствую зрители подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Молтенблейда огнем Мечом. У нас сегодня на очереди другие, следующие задания от различных господ, потому что мы продолжаем повышать нашу репутацию, повышать также наше благосостояние по деньгам и вообще территориальное благосостояние. Сейчас мы просто закупаемся и поедем дальше продавать товары и выполнять задания, в принципе как обычно. Правда, надо не забывать о том, что денег-то у меня не так уж и много. Поэтому сильно тут заторговываться не надо. Опасные бандиты, кстати, здесь стоят. Идите-ка сюда. Как раз мне нужно было их найти в, в следующей серии. В этой серии. Ну и давайте мы сейчас их прибьем. Потому что... Ну, что мне мешает? У меня мощная армия. У меня огромное количество солдат конных. А у них там одна пехота. Причем малочисленная. Так что мы победим. Да, мои... Нукеры просто врезаются, словно нож сквозь масло, и всех убивают. Я еще к тому же им помогаю. Их великий полководец Персик просто всех рубим, рубим этих бомжей, словно их даже здесь и не было. Отлично. Без проблем мы выиграли здесь. Да, еще кого-то захватываем с помощью моего шестаперя. Я их набил по полной программе. Ну и ладно. Никто особо не будет жалеть о смерти этих ублюдков Давайте-ка уходим Вещи оставляем, ладно, хрен с ними, они мне не сильно нужны были Возвращаемся, получаем свою награду Так, еще опыта, еще отношения с Москвой улучшаются Так, расскажи-ка, что у тебя есть еще какая-нибудь работа Нужен человек, чтобы доставить пиво А, ну окей, я не могу это сделать, извини я думаю, что пивом займемся как-нибудь в следующий раз. Мне сейчас найти бы, в принципе, воеводу Федора Хворостинина, неплохо было бы. Ему передать его сумму, которая причитается. И, кстати, мне надо продать вообще еще на этих, как его, воров, которых я захватил. Надо в кабак зайти, посредненько найти. Но правда, пока его найти сложновато. Ладно. А здесь у нас масло стоит неплохо по деньгам. Продадим немного масла, продадим копченую рыбочку, которую я понакупал. В городах Европы. Еще можно продать оставшийся виноград, потому что он тоже стоит очень дорого. А, кстати, да. А, Вообще-то тут денег нету, нифига. Вот торговцев, поэтому извините. Извините, господа хорошие, вот у конюха я смотрю много денег, так что продадим ему побольше масла а, и побольше рыбки. Так, ну и все. Порох я продавать не собираюсь. Я хочу у вас тогда купить что? Шерсть, наверное, только. Ну да, и все. Поехали дальше, на юг, куда-нибудь. Хотя, подождите, тут есть Семен Прозоровский. Можно узнать от него, где находится у нас Федор Хворостинин. Хотя сначала поговорим с ним по поводу заданий вообще. Ты мне дашь задание какое-нибудь? Ревель, хорошо, я потом туда приеду. Хворостинин, где у нас? Так, ты мне не подскажешь? Он в Полоцке, а то Полоцк, если не ошибаюсь, рядом с моими городами. Это да, точно там где-то. Так, в Полоцке. Переослав под моим контролем и к э, Кильбурун. Кильбурун постоянно забываю, как это называется правильно эту крепость. А, он, кстати, да, Полоцк получается в сторону как раз где шведы. Но понятно, можно было бы как раз с ним встретиться. Но сначала я хочу все-таки выполнить задание местного главы городского, потому что он дает достаточно много опыта своими заданиями. Так, мне нужен человек для освобождения торгов... а, торгового обоза в Киев. Ну хорошо, поехали в Киев. Как раз я оттуда уже поеду в сторону Швеции. Ну и может быть там найду Хворостинина. В общем-то такой довольно длинный путь мне предстоит. Ну я вроде все закупил, что мне надо было. Я уже ничего не собираюсь покупать. Да и к тому же у меня просто на все нету на это денег и хватит уже Поедем в сторону Киева, пора бы возвращаться на свои земли, мои законные. Надо вообще попробовать еще с местным главой поболтать, это из Переославля. Так, кто меня интересует? Что тебе интересует? Коренной атаман. Есть у нас уже капитан наемников, он что может делать? Так, они опытные сабли умеют обращаться. Капитан наемников нужен, чтобы нанимать самых лучших воинов. Ну давай тогда, капитан наемников. Блин, деньги еще уходят деньги. Это уже опасненько на самом деле. Надо куда-то заехать, чтобы продать мои твары, потому что иначе мне ничего не останется. Надо в Смоленск заехать. Так, в Смоленск мы заезжаем. М -м -м, блин, да тут ничего особо ты не продашь. Рыбу только если. Ну, блин, на рыбе ты особо не уедешь, поэтому надо что-нибудь еще продать. Пеньку, например. Ну, все равно маловато. Так, если еще масло, ну уже лучше становится. Значит, имеет смысл заехать потом обратно в мои города, так как у меня уже деньги кончаются. Что у меня там в банке? У меня в банке уже 673 тысячи талеров, то есть уже почти что снова 700. Это, конечно, отлично, но это вовсе не означает, что тут, можно сказать, все прям вообще чеки брики Мы все равно сейчас едем в сторону Киева. А в Киеве... Так, подождите как где у нас Киев-то вообще? Киев у нас здесь, значит сначала в Переяслав заедем. А потом уже и в сам, э, в сам Киев. Так, ребята, давайте-ка за мной быстрее. У нас тут крепость Брянск поблизости. Давайте сначала вот там и остановимся на ночь. У нас тут что? Блин, да тут все очень плохо. А хотя вот масло. Масло, масло, масло, масло, масло. Ребята любят бухать. Точнее нет. Бухать масло еще пока не научились, так что... Пить масло они любят, а вот бухать нет, не умеет. Ладно. Но если бы умели бы, то они бы точно это одобрили бы. Потому что я смотрю, масло они пьют просто с горла дофига. Как так много масла уходит, я не понимаю. А, нет, порох здесь не получится продать. <coughs> Можно было продать в другом бы городе или здесь, но я думаю, здесь это уже не имеет смысла. Да, цена не сильно большая, как она могла бы быть. Так что мы едем в Переослав. А, сначала ждем, ждем ребят. Давайте-ка за мной не уходите далеко, не отставайте. Сейчас сначала Рахманином поговорим. Зданий нет никаких. Ладно. Так и быть. Опа, пошли налоги. Ой, много ушло денег. Я вообще остался без денег. Отлично, ребята. Отлично. Мне надо срочно в Переослав, потому что я без денег остался. Просто. Так, я приезжаю домой. Отлично, деньги мне немножко отдали. Я тут что-нибудь еще продать хочу. Да блин, ничего не продашь, сказали мне. Ну мое Так, тогда мне надо срочно в деревню, потому что у меня денег нету совсем. Хорошо, спасибо, пополнили мои денежки немного. Плюс сейчас мы в Киев доедем, мне еще дадут деньги за выполнение задания. Так, где вы там, обос а мой? Давайте-ка за мной. А, давайте, давайте, давайте. Подъезжаем. Подъезжаем к Киеву. Рукой уже подать до него. Все. спасибо за ваш опыт, спасибо за талеры, что ж, Киев уже совсем близко. У нас тут, кстати, у некоторых уровень повысился, надо бы его тоже улучшать. А, поговорим сначала с Бахытом, потому что у него что у нас прокачано? У него атлетики практически нету, надо качать ему. Также силушку, ну силушку уже, наверное, хватит, надо ему качать сейчас атлетику. Владение щитом не надо, надо железную кожу. Блин, нет, не получается. Я думал, может уже получится прокачать железную кожу, но нет. Атлетику ему можно будет увеличивать, наверное, на 2 или нет. Сейчас я это узнаю. Нет, на один только. Но тогда не пойдет. Тогда не пойдет. Будем. Значит, качать ему силу. И качаем ему, конечно же, атлетику в таком случае. Так, ну и двуручиное оружие увеличиваем. Не помешает ему. Пускай он дальше будет хорошо рубать врагов. Ольгерт, что же у тебя тут? Какие дела? Я ему вкачивал что-то, не помню что. Но я ему вкачивал, наверное, тоже обычные технологии. То есть обычные изучение связанные... Навыки, точнее, извините, связанные именно с силушкой богатырской. Не связанные со всякими научными делами. Так что давайте мы ему тоже вкачиваем силы. Вкачиваем еще мощный удар. Ну, давайте мощный удар, ладно. Потому что это не так уж много железной кожи добавлять всего лишь на два. То есть выходит это всего... Всего лишь навсего всего процента добавляется ему жизни. Так, Виктор Делабусадор, что у тебя там? Так, э, Бускадор. Бускадор. Так, с, я ему вкачиваю интеллект, потому что я ему хотел дать что-то. А что я ему давал-то? А ему давал тактику, что ли? Подождите-ка посмотрим. Виктор Делбассадор. Да, у него тактика вкачана. Но вообще вкачана до этого еще и у Федота 4 тактика, если не ошибаюсь. Так что это бессмысленно вкачивать именно Делбассадор. Uh, Смысл имеет только у Федота это увеличить. Так что Бусадор у нас только будет драться уметь. Пускай он у нас будет таким прям мужиком-рубахой. Будет рубать головы всех подряд. Верховая езда. Атлетика. М -м -м. Тогда увеличиваем интеллекта. Добавляем железную кожу и добавляем мощный удар, потому что он бегать у нас особо не бегает, он на коне ездит, так что ну, это не требуется. Ну и все, одноручное оружие. Все, поехали дальше. Едем в направлении, значит, какого? У нас же все задания почти выполнены, да, нам нужно только еще съездить в Швецию. Сначала вернусь домой, давайте-ка, соберу налоги, которые мне причитаются. 39 тысяч, о, нормально, спасибо, ребята. Все, теперь я могу без каких-либо проблем путешествовать в этих землях. Так, еще получая здесь налоги, давайте пройдем к Диздару. Что там по поводу новобранцев забираем? И кстати, и, кстати, я думаю, что хватит уже набирать обычных новобранцев. Я думаю, можно еще набирать нукеров и все. То есть потому что уже и так очень много людей. Честно скажу, что мне кажется уже очень много людей. Столько прям, сколько я уже взял. Этого больше, чем достаточно. Этого уже просто дофига при И потому я считаю, что хватит уже нанимать новых людей. Нам, нам уже хватает того, что есть. Так, ну и самых элитных только еще можно брать, чтобы они у меня были в отряде, чтобы они вместе со мной ходили. Население отчаянно предано вам. Ну хорошо, очень хорошо, я рад этому. Так, а что у нас в нашей... Ну понятно, ничего интересного. Вчера я мам делал поучение, говорил, что те, кто не платит налогов, гневят Аллаха. Правильно, правильно. Наш муфтий упал с крепостной стены, но слава Аллаху угодил в новый ров а, полной воды. Жаль только, что он не умеет плавать. Но я надеюсь, мне не придется его покупать снова, нанимать, то есть. Это все, конечно, смешно. Ну-ка, так. Нет, похоже, он живой все-таки оказался. А, ну, тут вообще все у нас есть, да? Верно, я правильно думаю. Да, у нас все есть уже. Так что нам ничего не требуется в этом случае. Ладно, тогда это все. А что тогда по поводу моей брони? И, о, да броня вот, вот будет готова, как и, в принципе, мой пистоль мощный. Ну, тогда давайте-ка я здесь подожду один день. Это вполне позволительно. Подождем как раз-таки. У меня будет новый пистоль и новая броня. Отлично, заберите свой заказ и заберите свой заказ. Я вообще прям вот ждал только вас. И давайте-ка мне мой заказ, забрать свой заказ. Так, забрать свое отличное оружие, голландский двухствольный пистоль. Так, а броня моя. Да, давай забираем заказ. Великолепно, сейчас я сначала их одену, посмотрю, что это вообще за такое интересное. Ну что ж, ого, нифига себе, тут 37, тут 58, тут 28, тут 36, вот это да, вот это я понимаю броня, двуствольный голландский пистоль еще мне достался, 85 урона, то есть мои 83, мой один карабин, одноствольный, а этот 85, 85 точность, то есть еще больше, чем моя точность даже, еще и при этом скорость больше, офигеть. Вот это я понимаю, вот это оружие. Так, что у нас еще можно взять, купить, интересно. Кстати, я помню, видео туториал по поводу того, что можно приобрести в магазине. И вот этот туториал сейчас можно было бы глянуть, потому что там есть одноручное оружие, а есть двуручное. И при этом, по-моему, двуручное хуже, чем у меня даже сейчас. Так что есть смысл даже посмотреть в интернете по поводу того, что можно здесь приобрести. Но сначала давайте посмотрим вообще, сколько что стоит там у него. Холодное оружие. Так, у него есть получается двуручник заказной. 30 тысяч талеров стоит. Совсем недорого, по идее. Также у него есть заказной чекан. Но мне вообще надо, знаете что? Если здесь есть сабли из булата, мне надо что-нибудь типа такого, чем можно было бы проламывать головы. Потому что я хотел бы уже именно отказаться от, саб от сабели. Конечно, это классно, но мне понравилось почему-то вот такое вот дробящее оружие. Потому что можно, во-первых, пленных забирать, во-вторых, потому что реально такой прям жесткий удар. Ну, сабли, конечно, тоже классный удар, но мне прям понравился такой звук, классно. Так что, так, я немножко маньяк, да. А, униформу, конечно, я продавать не буду, пускай она будет у меня оставаться. Я ее сейчас отдам кому-нибудь из персов, потому что это реально бессмысленно ее продавать. Смысл ее продавать, потом придется опять покупать. А, что вообще, кстати, по доспехам здесь? На доспехи тут стрёмное вообще, полное дерьмо. Потому что, мне понимаете ли, надо еще перчатки купить топовые, и надо купить топовые еще батфорд, потому что наверняка они не самые лучшие. Так что мы сейчас это узнаем. А, так, ну у меня много денег и так есть в кармане. Но все равно, наверное, потребуется нам деньги еще забрать с нашего банка. Потому что, ну, в принципе, тут уже практически столько же денег, когда я покупал эти вот броню. Столько же примерно денег, сколько когда я вложился. Там 60 тысяч добавилось, уже офигеть, как много денег. Значит, можно обратиться, значит, снова к нашему ростовщику, да? Потому что там сколько стоимость была? Ну, там примерно стоимость получается 20 тысяч, да, что ли? Ну, давайте сейчас к бронику еще обратимся. Тут у него уже есть шлемы. Шлемы почем? Гусарский шлем арме 45 тысяч. Ну, значит, нет, надо по-любому снять деньги, так как у меня просто не хватит их. Давайте идем, значит, к... Караван сараю, забираем деньги, положить в рост, я положу в рост, но только, конечно же, намного меньше, наверное, на 600 тысяч я в этот раз положу, еще меньше, потому что, ну, нам нужно больше денег. Мне надо в поездке деньги, потому что они кончаются очень быстро после всех вот этих манипуляций. Давайте-ка проведем сделку, хорошо, сейчас, сколько у меня деньжат, 136 тысяч, прекрасно. Так, сколько у меня останется после интересного вклада? Ну, точнее, после э, мастера-оружейника. Хотя нет, подождите-ка, сначала идем к мастеру-броннику, а потом уже к оружейнику. Шлемы. Мне надо арме. Это самый топовый шлем, это самый лучший, который только возможен. Возьмем его. Э, так, и далее, далее возвращаемся, идем к мастеру-оружейнику. Мне требуется холодное оружие, но я сейчас посмотрю специальные характеристики этих оружий, чтобы потом не тупить. Так, я возвращаюсь, но ну, я посмотрел особенности, так сказать, каждого оружия. И получается, шестопера там вообще нету. То есть я не знал, что там. Что это вообще за оружие. В принципе, я просто не знал, как они выглядят. Например, получается, вот шпага, но ну, это понятно, что сабля, тоже понятно. Вот палаш то выходит, по сути, прямой меч. То есть, он можно как рубящим, так и колющим ударом бить. Чекан это выходит такое как... Ну, как я даже не, не знаю, выразиться правильно. Похоже чем-то на молоток, такой, такое оружие. Это просто, я сказал, конечно же, далеко не как молоток, но чем-то напоминает. Плюс там, получается, это оружие рубящее чисто. Есть еще двуручник. Но двуручник это полная ерунда, я так понял, потому что там, по сути, ни с каких, никаких плюсов у этого двуручника вообще нету. Непонятно, почему он вообще и здесь. Потому что это полная хрень. Он только лучше колет, чем мой сейчас меч. Но при этом рубище у него удар меньше на 10. Так что выходит он полная фигня. Брать этот двуручник не стоит ни в коем случае. Так что из чего тут, по сути, выбирать? Только разве что сабля из булата, либо же палаш, потому что у них одинаковый урон. У этих двух оружий рубящим ударом. Но при этом у Палаша чуть больше зона действия. Но у Палаша есть, конечно же, один такой суще существенный минус. У него есть колющий удар. Причем колющий удар у него, соответственно, довольно не сильный. Так что здесь, по сути, выбирать только из того, что... Либо больше зона действия, но при этом есть... Колющий удар, либо же без, без колющего удара, но при этом зона действия чуть поменьше. Но я думаю, что тут лучше всего попробовать э, то и то. То есть я сначала возьму, куплю саблю из булата. Потом, когда саблю из булата у меня будет изготовлена, я ее попробую и еще заодно куплю палаш сразу же. И когда вот палаш мне придет, я его тоже попробую, испытаю в бою. И что мне больше всего понравится, то я и буду использовать. Ладно, мы тем временем давайте-ка здесь заканчиваем, отсюда сейчас будем уходить в другие города. Кстати, я все-таки думаю, наверное, денег побольше можно оставить, потому что, видите, у меня 77 тысяч аж осталось в кармане. Что-то уж прям жестко. Так что можно с карманом сараем снова поговорить. Давай-ка мы положим еще раз деньги под проценты. Я думаю, что мы оставим с собой, ну, где-то хотя бы тысяч вот столько. Почти что тридцатку оставлял у себя в кармане. На всякий пожар, на пожар, даже тридцатка есть, да. Всякое может быть, всякое может произойти, и поэтому деньги мне потребуются. Ну, а я пока поболтаю, наверное, давайте-ка сцепишем, потому что у него, по-моему, силы очень много. Хотя нет, силы у него краски нифига и нет, у него всего девяточка. Но она все равно, эта ему одежда подойдет, пускай ее берет. Хороший батарейный карабин ему, кстати, тоже можно дать. Пускай он будет учиться стрелять. А для того, чтобы ему еще надо дать патроны, надо будет в это, наверное, заехать. Потому что, по-моему, у нас тут особых патронов не было в городе. Да, тут у нас патроны какие-то такие себе. Ну, можно, в принципе, ему эти дать, плюс три к урону. Хотя, ну да, какая разница. Я, наверное, эти даже дам вам патроны, так как они, в принципе, ничем особо... Ну, неплохие такие уж, ладно. так Но Ну, а у меня будет, соответственно, двухствольный голландский пистоль. Ладненько. А, так, сейчас еще надо поговорить с, соответственно, с цепишем, да, ему ждал немножко-то не дал патрон. Типа, без патрон пускай стреляет. Так, простая сабелька у него есть. Я, кстати, свою саблю-то давно-давно продал уже. У меня ее нету. Мою пока что будут производить саблю. Мы ну, давайте поедем выполнять задание в Швецию. Так, едем в Курсень. Хотя, подождите-ка, в Киеве я собрал уже налоги? Да, я собрал, тут нету больше налогов. Ладно, едем тогда в курсе. Здесь сейчас какие-нибудь товары купим. Хотя, наверное, даже уже не можно этими не заниматься. Да? Что-то я уже устал совершенно заниматься продажами. Вообще, мне это все поднадоело. Ну, потому что, знаете ли, уже как бы хочется чем-то заняться более интересным, чем продажами постоянными. В Киев давайте заедем, ладно, еще. Продадим здесь какие-нибудь товары. Так, так, так. А, бахри... бахритец мне еще остался. Надо его будет продать. Ой, точнее, не продать, а отдать кому-то из персонажей. Так, продадим здесь давайте-ка шерсть. Возьмем масло, кстати. Тут тоже, оказывается, есть огромный склад масла в городе. Значит, давайте закупаемся. им Возьмем также порох. Ну и все. Бахритец кому отдать? Ну, наверное, значит, Елисея, потому что у него похуже, по-моему, броня была. Или нет. У него даже, может, броня и получше быть. Да, у него ну, у него совсем чуть хуже Прям вообще чуток при чуток Потому что это тот же самый бах, бахтерец Только, блин, чуть получше, чуть похуже Так, обучаем своих воинов Ой, я тут, блин, взял капыкулу с собой Зачем я их взял, я не знаю Надо было их отдать, блин Теперь я с ними таскаться буду, что ли? Нет, я с ними таскаться не хочу Поэтому я возвращаюсь переославлю. Так, мне тут деньги какие-то еще кинули, ребята Спасибо большое, спасибо. Я вам, соответственно, привез... Что? Я вам привез порох. Ловите порох. Просто делайте из этого оружие для наших крепостных орудий. И вообще для нас, в принципе. Если нас будут осаждать. А кому кинуть тогда бах бахтерец? Другому чуваку какому-нибудь. Ну давайте тогда, конечно, Ольгерду, потому что у него вообще никакой брони нету. Да к тому же он стал, стал, стал, стал чувствовать себя нормально в нашей армии. Можно его наконец-таки вооружить по-нормальному. Так. А... а что я тут купить хотел тогда? Да ничего тут нельзя купить. Поехали на север. На севера в Швецию. Погнали. Ура, ура, ура. А, вообще я хотел туда людей перекинуть. Ну окей. Я просто возьму их, уберу с армии, потому что сильно много людей уже у меня. Давайте-ка распустим просто. Я не хочу возвращаться, просто хочу их распустить и все. Идите домой. Пешком. <с> потому что я вас не повезу. Так, ну 40 человек достаточно, все, поехали. Тут у нас слуцк, кстати, рядышком. А, в Слуцке что-то продается такое. Да, тут масло можно продать. Отлично. Ну театр. Ладно, хлеб продам. Так, и куплю еще давайте-ка инструменты и пиво. Ладно, все, я больше точно не буду никаких этих... Э, никаких мутить, короче, дел с товарами. Все, я поехал напрямую на север. Что-нибудь продам там, что-нибудь э, потом отдам. Так что так. 4000 отдал, да, и фиг с ним. 4000 это небольшие деньги. Ну, как сказать небольшие? Большие, конечно, но я уже, я уже не считаю это деньги за большие. Так что считаем, что это небольшие. Ревель у нас вот там, да? С крымским Хансом начала война, война Швеции. Значит, в скором времени могут они захватить территорию крымских татар. Можно будет потом взять и начать войну с кем-нибудь из них, у кого будет мало войск в крепости, чтобы захватить, соответственно, ее. Ну, как обычно я делаю, в принципе, ничего особенного. Тут, кстати, дезертиры бегают. Что у них, кто там? У них, по-моему, кстати, были... Кто? шведские рейтеры. Рейтеров. Вот, кстати, надо было бы захватить. Вот это было бы неплохо. Такс, такс, такс. Они пытаются избежать битвы, но, по-моему, у них не получится. Иди-ка сюда. Хм. Прям вот вертится, вертится, вертится, лишь бы куда-то убежать от меня. Ай-яй-яй-яй. Давай-давай-давай-давай. Нет, ты не убежишь. Ты не убежишь. Так, новые хорошие войны мне всегда будут полезны, так что иди-ка сюда. Ого, нифига себе, это оказывается шведские рейтеры, то есть они получается своих же, по сути, как сказать, собратов, своих же братьев по оружию взяли и захватили в плен. Ну, видимо, те, кто решили, как сказать, противиться этому дезертирству, да, они взяли и захватили в плен. Давайте все в атаку тогда, у меня новая броня, у меня новый пистоли, испытаю его сейчас. У них тоже, кстати, пистоли из оружия. Но у меня-то лучше пистоль. вот это да, просто два попадания. Жесть какая-то. И столько много урона им нанес, потому что у них-то броня вообще. Ладно, сорян, я не хотел этого делать. Ну, я попал, Чувак, ну ты, конечно, вообще обречен. И, кстати, очень быстро перезаряжается, пистолет, хочу сказать. Можно стрелять даже практически два раза подряд. Классно, классно. Александр, правда, пуля в спину прилетела. Я не хотел, извини, Виктор, это был случайность. Ладно, берем давайте рейтаров, берем еще драгунов и больше никого я здесь брать не буду, да, потому что солдат у меня и так дофига. Мне больше не нужно просто обычных солдат. Мне нужна теперь элита только. Я элиту буду брать и все. Так, едем в Ривель. Правда, наверное, уже выехал тот, к тому я должен был передать задание, да? Симон Грундель Хемфед. Нет, наверное, тогда еще не выехал. Либо выехал, но его тут рядом нет. Да, вот просто рядом нет. Надо, значит, поговорить с кем-то из тех, кто здесь есть. Так, поговорим с Андреем Эриксоном. Так, вселяет в людские сердца ужас. Может статься, что нам есть о чем потолковать. Ну, я думаю, что нет, на самом деле. Ты ошибаешься. Ты ошибаешься, мне надо просто найти Симона. Он сейчас около крепости Динабург, он направляется в нее. Ну, окей. Крепость Динабург где? Она совсем недалеко. Значит, едем в нее. Так, соответственно, Симон здоровенький был и. Ты здесь, вот такой старикан прям хороший. Похоже, что ты настоящий боец. Ну да, есть такое, я знаю, что вы там все считаете меня великим бойцом, великим воином. Но знаете что, я вообще приехал сюда не ради того, чтобы вас ублажать, а я поехал себе домой. Я поехал в Псков к Андрею Хованскому, своему просто великому дружбану. Хотя в то же время этот дружбан... Честно говоря, меня очень хорошо подставляет, потому что город меня ненавидит уже. Но есть еще задание. В Звинск поехать. А, хорошо, хорошо. Дружелюбие у меня уже с ним прокачано. Можно еще завернуть в кабак, чтобы здесь можно было бы скинуть деньги местному торговцу. Скажем так. Да. Пускай будут знать, что я щедр. Очень щедр. Все. А Пскове надо было, кстати, что-нибудь продать еще. Да, я займусь снова торговлей, но я лишь для того, чтобы продать оставшиеся товары. Потому что, ну, просто я с собой таскать их не буду. Нафиг их продать где-нибудь здесь. Скину в этом городе, и все, я больше не буду торговать точно. Так, ну не все, причем, да, скину. Что-то да, останется. А, так, а где у нас? Что еще? Почтальон, замок Звинск, ну, это совсем недалеко. Были бы все такие задания, я бы выполнял их каждый день. Так, приезжаем, Густав Горн, здоровенький булы. Вот тебе еще одно письмо. Угу, дай посмотреть, отлично. Князь Хованский, у меня уже с ним 62. Офигеть, у меня уже практически просто идеальное с ним отношение. Можно сказать, просто дружбаны, как говорится, жизненные, там, не знаю, дружбаны по крови. Так, как бы выразиться правильно. В Выборг еще надо съездить. Ну, хорошо, я съезжу без проблем. Тут еще кто-то рядом проезжает. Юрий баретинский стоять. Задание есть, не до задания, тогда иди к черту. Так, а выбор где у нас? Выборг, выборг, Выборг. У нас он получается. Блин. А, выбор все, вспомнил. Он же находится как раз там, где, блин. Ну, довольно далеко ехать. Поэтому не все отлично. Да, задания попадаются такие, куда надо отвезти далеко. Вроде кажется, недалеко, но при этом ты объезжаешь все вокруг, это вот. Весь этот залив и в итоге получается так, что оказывается довольно далеко. Ехать в итоге выходит очень много. Потому что тут лес везде. То есть по лесам сейчас придется ехать еще заторможенно, все выходит. Ну и наконец мы приезжаем в выбор. Здесь Карл левингаупт здоровенький булы. Вот твое письмо. Лови его. Так, а я поехал обратно. Я поехал обратно. Наверное, правда, куда я еще точно не уверен, потому что у меня уже. Все задания выполнены, можно еще в Новгород вернуться, хотя там был уже, никто мне не дал там заданий. Значит, поедем в Тверь тогда. Поехали в Тверь. Может быть, там нам достанется что-нибудь интересное. Ой, начинаются налоги идти сплошные. Да, так, а что там по поводу помощника главы, кстати? В Переославе. А, там еще пока идет найм, да? Насильно капитана наемников, все и мне еще осталось. Ну, понятно тогда. Тогда до свидания. Едем в Тверь, я хотел сказать, да. Встречи, Иван солнцев засекин здоровенький. Ну, нету задания, тогда поговорим с твоим местным главой городским. Может быть, он даст мне задание. Так, надо сопровождение торгового обоза. Хорошо, я возьму за это дело. Поехали, куда бы там ни было. А куда мы едем-то? В Ривель? Ривель. Ой, да, город довольно далеко. Ну. Сравнительно, конечно. Но неприятно. На такие большие расстояния я не люблю ездить. К тому же, хотя, кстати, обос а практически с моей скоростью едет. Не надо сильно за ним следовать. Давай-ка, за мной, за мной, за мной, за мной. Не отставайте сильно. Такс. Давай, давай, давай, давай. Поехали. Чем больше за один раз я так проеду, тем лучше. Для тебя же самого. Ну и все, мы доезжаем до города. Давай, подъезжай ко мне. Отлично. А, ну, вообще, мы уже доехали, кстати, да. Можете даже не спрашивать, за кем ехать. Вы уже проехали весь путь, блин. Так, возвращаюсь в Тверь. Что там по опыту в моем отряде? Там, кстати, я улучшаюсь, да, постепенно? Да, почти что уже следующий уровень. Значит, у меня сейчас будет возможность прокачаться уже еще на одну харизму. Это значит, будет... Вообще просто жесть, сколько у меня людей в отряде. Ну Ладно, я думаю, на этом, кстати, давайте закончим уже серию. Я и так много снимал. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. Всем пока, удачи!